Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас снова на канале Сочи ЮДВ. С вами Вячеслав. И сегодня у нас в гостях Павел. Всем привет! Павел у нас официальный представитель отдела продаж компании Консалтинг, верс консалтинг, верс -консалтинг. Да. вот э, и мы сегодня хотим с вами поговорить о домах вот. сейчас как раз едем на один из коттеджных поселков этой компании э, коттеджный поселок у нас называется Секвоя. Секвоя. вот э, более подробнее давай павел да мы сейчас едем э, получается по району молдовки в сторону липников по улице геленджикской давайте сделаем как я вам дорогу саму буду показывать как на нее ехать как далеко нам до нее ехать? Ну, сейчас примерно, ну, может, минут семь-десять. Вот минут семь 10 Сейчас мы с главной трассы выехали. С и... Ивановской. И, да, да, с Ивановской. И вот едем в сторону как раз Сиквое. Ну и по дороге саму концепцию вам расскажем. Да, вот, вот в общем, по поводу Сиквое это... Настоящая загородная недвижимость. Здесь очень много зелени, леса и так далее. Вот мы сейчас поднимаемся с вами в горку. Вот сам коттеджный поселок находится 200 метров над уровнем моря. То есть это для тех, кто ценит реально тишину, приватность, спокойствие. Кто хочет быть вроде бы как близко к центру города, близко, то есть недолго добираться до основных достопримечательностей курорта, но в то же время быть с природой так скажем вот так, вот именно для таких людей очень хорошо подходит э, ну даже поселок сиквол концепция того что ты не живешь в многоэтажках вот э, не в многоэтажке э, до центра недалеко но при этом э, в частном доме э, со своим э, там закрытая полностью территория да, Получается... да, закрытая готажная застройка, то есть там всего 11, 17 отдельно стоящих вил а, для более комфортной стоимости входа мы эти виллы поделили пополам, то есть есть возможность приобретения а, дуплекса. Полного, да. Да, как виллы целиком, так и половинки. В чем плюс? Ну, стоимость входа более комфортная, да. Вроде человек хочет там купить себе, вроде хочет как загородный дом, но, допустим, нету там 40-50 миллионов, есть там 20, к примеру, да? Но, пожалуйста, мы такую возможность предоставляем. И человек уже может приобрести себе дом мечты, так скажем. Давай расскажем, что у нас на территории самого коттеджного поселка. Территория у нас полностью огорожена, находится под видеонаблюдением. На территории представлена авторская ландшафтная линейка. Секундочку. Обернение. Вот, чтобы понимали, у нас здесь велосипедисты ездят. Да, да, вот, да. чтобы понимали, спокойно можно на велосипеде сюда также приехать. Продолжай. Да. То есть на территории авторское ландшафтное озеленение, также будет предусмотрен общий бассейн в районе 180 квадратных метров, то есть огромный бассейн со своей сауной, с лаунж-зоной, то есть там можно будет отдохнуть, провести время. Кстати, у нас есть еще один проект, где на каждой вилле прям есть отдельно бассейн. Но это для тех, кто захочет свой личный бассейн. Да? Такую возможность мы тоже предоставим. Мы про него дальше сейчас будем тоже снимать. Да, это мы а, чуть позже да. о нем расскажем. А, опять же, преимущество тоже есть в общем бассейне. То есть гораздо меньше стоимость обслуживания, потому что она делится на всех, да, то есть собственников. На всех собственников. Ну и что удобно, обслуживание бассейна берет на себя сама управляющая компания. Да. И вам не нужно постоянно за этим следить. Захотели в бассейн, пришли, искупались, все. И вы не задумываетесь о том, что за бассейном нужно следить, фильтрать менять, чистить постоянно. Захотели искупаться, пожалуйста. Управляющая компания все на себя берет, искупались пошли к себе обратно домой. Также и баня. То же самое. Да, сауна будет, детская площадка организована на объекте. Там также есть гостевой паркинг. То есть мы очень большую площадь выделяем прям под гостевой паркинг. Там в районе 20-25 мест то есть, опять же, да, простая математика, если у нас 17 отдельно стоящих вилл, ну, 25 машин мест вообще будет предостаточно, даже с запасом, ну, мало ли, кому-то в гости приехали, кому-то, а, кто-то, у кого-то несколько машин, допустим, дополнительных, потому что у нас, ну, и на самих вилах также будут парковочные места, у каждой вилы. Опять же, еще одна, еще очень важное, я считаю, выгодное отличие именно коттеджного поселка Сиквоя. вот застройщики э, не очень любят делать эксплуатируемую кровлю, ну что это технически... Э, дополнительная, дополнительная финансовая нагрузка. Да, нагрузка финансовая, это много надо продумать, изначально надо все продумать, спроектировать э, и внедрить. А у нас эксплуатируемая кровля, хотя... Вообще, в целом, в Сочи, да, эксплуатируемую кровлю грех не сделать, да, потому что у нас большая часть времени в году, да, это солнечные дни, где можно в любое время, зимой и летом проводить э, прекрасно, там, время, уикенд какой-то устроить, да, там, поставить электрогриль, э, ну, естественно, мы говорим о электрогриле, либо оказываем, да, там, каком-то гриле безопасности, конечно, да, то есть э, огонь там жесть не очень будет, конечно то поставить шезлонги, принимать солнечные ванны, причем даже в январе. Как вы замечаете, вот, солнечная погода и такая прелесть, заснеженные горы. Сейчас мы проедем чуть-чуть, и я вам покажу. Вот. Заснеженные горы, при этом на улице у нас плюс 15, плюс 17. Вы можете получать солнечные ванны, загорать, ну, такой зимний загор у вас будет, а при этом наблюдать вот такие заснеженные горы. Да, вот пожалуйста, слева у нас тоже виллы отдельно стоящие, не стоимостью там э, ну вот миллиона долларов, да, то есть ну, 65-70 вот миллионов рублей, если переводить на наши. Да, а еще выше, в поселке Липники, да, вот там, сейчас мы туда не поедем, но мы не доезжаем. А вот, хорошо видно, вот сейчас виллы. Вот Давайте это. я вам покажу. Вот, вот это виллы, да, которые здесь располагаются. И они начинаются от 70 миллионов рублей. Вот. А для тех, кто меня всегда в комментариях спрашивают, почему я не озвучиваю цены. Да, ребят, есть такой нюанс, то, что видео может посмотреть человек, допустим, через месяц. А так как мы живем в Сочи, вы сами понимаете, цены на месте не стоят. Где-то, может быть, кто-то скидывает. Ну, по большей части наоборот. Цена идет вверх. И если я, к примеру, скажу, там, дом, цена там 35 миллионов. Человек, посмотревший наше видео спустя месяц, ему понравился дом, он набирает мне и говорит, я вот посмотрел дом такой-то, такой-то, я хочу его взять за 35 миллионов. А застройщик взял и поднял как мне потом человеку будет объяснить что цена уже выросла он скажет он будет оперировать на то что я же смотрел ваше видео поэтому я никогда не озвучиваю цены а всегда говорю есть номер телефона горячей линии есть наши личные номера и вы всегда можете позвонить получить всю информацию актуальную на тот день когда вы звоните так секундочку вот мы подъехали пород давайте переверну у меня в куртке поэтому еще раз вам всегда говорю звоните пишите всю актуальную цену на день запроса мы вам все скажем потому что не актуально говорить цены в прямом эф... ну ладно бы в прямом эфире видео на канале у нас стоит не один день и человек опять же повторюсь может посмотреть в любое время вот. а цены будут не актуально, если он посмотрит там через месяц-два. Конечно, поэтому хорошо в Сочи зарабатывает тот, кто действует быстро и обращается сразу, быстро напрямую к профессионалам, к э, которым мы сейчас едем. Спасибо. Потому что э, ребята всегда активно вообще участвуют. не всегда в рынке, всегда знают, что предлагать, э, как предлагать. И, э, ну, В общем, ребята работают. Это ощущается с обратной стороны. Вот, именно как с отдела продаж могу вам сказать, поэтому смело звоните, пишите. Не так. тяните время, чтобы успеть заработать, нужно да, действовать быстро. Все верно, все верно. Так, ну давайте пройдемся в наш сам поселок в окружении гор и лесов это прям мечта. Не всегда, на самом деле, всем нужно море. Я мог мог бы жить вот в таком поселке. И зная, что у меня море рядом, я могу до туда доехать буквально за 10 минут. Мне не нужно с окна видеть море. И я вам больше скажу, многие, кто приезжает, насмотревшись море, они все потом отъезжают подальше, чтобы... Да, мы знаем, что море есть. Если оно прям понадобилось, приехал, искупался и потом домой в тишину. Но здесь на самом деле, вот когда э, закат, да, вот на закате море видно. То есть здесь вот кусочек моря, в, в ущелье в этом немного видно. Ну, и сейчас видно. Вот. Да. А вот эта полоса, это как раз и есть море. А с, до, с дома, ну вот, если мы будем на эксплуатируемую кровлю подниматься, мы как раз и будем этот кусочек моря вид видеть. Ну, ну да, и еще мы здесь видим, что участок располагается снизу вверх и еще по диагонали. То есть дома располагаются каскадом. каскадом. Угу. За счет этого э, никакой дом никому вид не преграждает. То есть мы видим первую очередь, смотрите, как она значительно ниже, угу. чем вторая. Вот вторая очередь, а третья будет еще выше, да, то есть и за счет этого э, как бы дома друг другу вид не будут преграждать. Вот мы пришли, находимся между первой и второй очередью, за спиной мы видим в первую очередь уже началась отделка фасадов, это вторая очередь у нас с гаражами, я считаю это особое внимание можно этим домам уделить, потому что подземный паркинг мы видим, да, с трехметровой высота потолков, 3 метра и 83 квадрата это если мы говорим про половинку, да то есть здесь 83 квадрата только будет подземная парковка, Площа, огромная площадь, да, я считаю, можно как-то там какую-то зону дополнительную оборудовать там, не знаю, бильярдный стул поставить, плюс еще ко всему у вас будет еще гараж да заезд у нас тем. будет вот так правильно да здесь мы видим во второй очереди уже начали давайте закладывать, перевернуть Секунду. ]э, вот там мы видим сваи В. В. В. А. сейчас закладывают арматуру чтобы залить еще подушку дополнительно да. а помимо подушек у нас здесь идут фундамент получается свайный под каждым домом сколько у нас под каждым домом в районе от 7 до 9 свай может ну, быть. Ну вот да, я в вот вижу от по периметру, да, как минимум, да, вот они 7, 7 свай да. есть. Поэтому да. дома все на сваях, на подушках. И вот мы сейчас туда пойдем, точнее сейчас поднимемся, нам будет видно, то, что мы находимся с вами прямо на твердой породе, на аргилите. То есть мы видим, что там твердая скальная порода. Поэтому нам очень повезло в этом плане с участком. То есть мы можем быть спокойны, что никуда он с места не сдвинется. Но мы все равно приняли решение сделать сваи, хотя это ну, было не совсем обязательно. Все, пойдем. Пойдемте теперь поднимемся да, поднимемся. на первый этаж этой виллы. То есть вот об, обратите внимание, за, за стоимость да, в районе там, 20 миллионов да, вы получаете половинку дуплекс э, вилы с гаражом, с подземным паркингом с эксплуатируемой кровлей и террасы еще. Mm -hmm. вот, да, То тоже. Плюс большая такая. Плюс полезная э, полезная площадь, да, жилая в районе 105 квадратов. Ну это вообще шикарно. какой в эту пойдем? Да, давайте в эту зайдем. Uh -huh. Проверим. Так, у нас здесь а, получается стеклопакет двойной, двойной стеклопакет. Да, двойной стеклопакет. Э, все э, все окна алюминиевые. Э, Курнитура вся компании Рота достаточно дорогостоящая, да, это немецкая компания. А здесь э, у нас с этой части дома везде раздвижная система. Ну, портальные такие окна, да, окна-двери. Тоже дорогостоящие, качественные, панорамные. То есть вот эта часть дома вся будет в панорамном остеклении. И здесь мы видим... Павел, я хотел бы узнать, здесь у нас будет по периметру какая оградка стеклянная же здесь конечно из каленного стекла каленого да, стекла да, да, да. вот ну вот ребята можете посмотреть как выглядит как раз у нас эксплуатируемая Нап... кровля вот там еще только будет выложен керамогранит а еще и керамогранит конечно да? конечно это вот эксплуатируемую кровлю опять же здесь выполняет застройщик это не так что мы вам сказали что да ее можете эксплуатировать и делайте там что хотите нет будет единая концепция то есть это все будет выполнено застройщиком а потом уже естественно обставить как-то да, выставить какую-то мебель там поставить шезлонги и так далее это уже на усмотрение собственников будет а, поясню я в одном из роликов как раз показывал ну, вот этого плана, как раз покровля. Что такое гранит? Сначала делается дренажная система, и чуть-чуть на возвышенность у вас вот эта керамогранит. Что благодаря тому, что даже если идет дождь, у вас керамогранит, все сливается, он остается сухой. Это, ну, такой важный момент, потому что вода не скапливается, а вся уходит сразу с каждой плитки. Это очень удобно, конечно, продумано, конечно. не немногие кто так делает на самом деле и это дорогостоящее такое, скажем, процедура, предприятие да, и процедура. Здесь, да, на самом деле, то есть здесь сначала делали, делали э, теплоизоляцию, э, потом, э, ну, и, еще дополнительную изоляцию водяную, да, или как это правильно назвать? Гидроизоляцию. Гидроизоляцию, ну, да, да, знаете, да, да, да, проводили, потом заливали это все стяжкой и еще второй слой опять сделали гидроизоляцию, то есть э, здесь, ну, прям несколько слоев. Так. Ну, давайте, давайте я вам сверху внизу. покажу, как вот это выглядит. Вот. Давайте еще внутрь зайдем. Да, пойдем. Покажу вам планировку. Да, вот, вот по планировкам. планировкам. Это, получается, у нас а, будет дуплекс. Давайте вот здесь устроим реал. Вот допустим вот, здесь чуть более просто, видно, понятно. То есть мы опять же с вами разговариваем про половинку, про дуплекс. А, что мы видим? Давайте по часовой стрелке. Здесь будет осуществляться вход. То есть это у нас входная группа, здесь будет располагаться лестничный марш. Обратите внимание, что э, реки Ля, конструкции спланированы так, что по центру нигде мы их не видим. Да, Они у нас сделаны так, чтобы э, они не занимали пространство и не мешали никому. Э, то есть здесь мы организуем лестничный марш, здесь у нас будет располагаться сныл. То есть вот мокрая точка, отсюда по проекту можно по-разному сделать. Да? Кто-то делает э, там зону кухни, а здесь, допустим, ставит диван. Ну, что-то в таком формате. Либо кухонную зону можно вот здесь определить, да, вот э, прям рядом с санузлом. Да, сюда поставить там диван, здесь повесить телевизор и так далее. Либо наоборот, кто-то вот здесь кухонную зону организует. Ну, в общем, по-разному. Тут как уже удобно. Здесь выход на балкон осуществляется. Как мы уже обсуждали, да, из каленного стекла он здесь также керамогранит будет на угу. балконе. Павел, а какое у нас будет перекрытие? Ну, К примеру, это же дуплекс. Получается, там у нас соседи, если да. берут а, часть дуплекса, получается, у нас а, вот этот а, пеноблоки, правильно? Пеноблоки, да, они будут а, для перегородки использоваться значительно толще, угу. то есть, чтобы а, шумоизоляционные. Вот. А, я да. как раз про этот момент. А, шумоизоляция. К примеру, ну, а, там Допустим, приехали люди с детьми, а здесь хотят вот именно уединение, Звукоизоляция, все, это подразумевается. Конечно, конечно. Все, вот это самое главное. Но самое классное будет звукоизоляция, это если человек захочет приобрести виллу целиком. Это конечно, это бесспорно. Если человек хочет себе целую виллу, пожалуйста, здесь перегородка не выставляется. Ну, по желанию, опять же, если человек захотел, другой проект, а так у него получается. А напомните, сколько квадратов? общее Общая площадь, если мы рассматриваем целиком виллы в районе 20-210 квадратных метров. Это невзирая, не считая кровли. Не считая это, кров... И это все умножаем на 2. То есть, смотрите, да. мы говорили про гараж 80 квадратов, то он становится 160 квадратов. Кровля, эксплуатируемая, 50 200... квадратов, становится 10 квадратов. 100 то есть да, да, да, все умножаем на 2. И площадь полезная, там, 200 20 квадратов. Очень, вот. очень получается светло у нас. Очень много, получается, световых точек, кванорамные да. окна, портальные выходы на балкон. Вот здесь у нас лестница наверх, правильно? Да, лестничный марш, а на кровлю, чтобы сэкономить пространство, да, чтобы на, второй, на, на выход на кровлю не делать лестничный марш дополнительный, будет вход осуществляться с улицы. А, вообще отлично. Да. Это можно и тогда сделать? Вот. И, Павел. Насколько я знаю, ну, застройщик это все будет обыгрывать, чтобы вот э, опорная стена у нас, вот такой голой все... не была, это все будет обыгрываться. А каким планом? Ну, смотрите, здесь э, что-то будет типа мраморной крошки. Возможно, возможно, это будет э, в зависимости от очереди, да, то есть какая очередь будет. Э, ну, примерно все в едином, в едином стиле будет. в любом случае. Да, что сдаются дома, на самом деле, все ну, в подобающем виде делается ландшафтный дизайн, вот, обыгрываются все опорные стены. Конечно, Не так, что да. вы приезжаете на ремонт, и вам еще потом надо доделывать одно-другое. Застройщик в этом плане продумал все. Что если вы берете дом, у вас будет уже и готовое все, вам только надо заходить на ремонт. Вот. В принципе, насколько я знаю, застройщик также делает ремонт сам. Ну да, конечно. Ну вот, есть вот, дизайн-проекты, с... это все можно приехать, обсудить а, разного. Индивидуально. Да, да все да. индивидуально. Есть а, более дешевле, есть а, элит а, форматов, там три. А, любой дизайн-проект а, на выбор, в принципе, можно с застройщиком обговорить. Ну и также... не не без своих. Если есть свои дизайн-проекты, вы также можете их здесь реализовать. Uh -huh. Давайте подведем итоги. Кратко да, расскажу. На сегодняшний день у нас 6 вилл уже стоят на кадастре, зарегистрированы. Мы готовы выйти на договор купли-продажи. На остальные виллы уже получены разрешения. Идет процесс строительства активный. Да? То есть тоже в ближайшее время также мы сможем их уже зарегистрировать в юстиции. Что касается продаж. Да, на сегодняшний день продано где-то 30% нашего проекта по коммуникациям да тоже не обсудили коммуникации у нас все центральные за исключением канализации она будет, будет лос, лос да, на будет каждый лос. дом будет да, с точки зрения экологии да это более гуманный ну, вариант вот более, сейчас да более я, опять лучший. же как я говорил в предыдущих роликах лос на самом деле это очень ну, как экологично, экологично да. и пусть не пугает, да, там некоторые думают э, по старинке сделаю себе обычную выгребную яму, нет, на самом деле лос это удобно, практично, не занимает столько места Конечно, и сама более, себя очищает. Тем деле. более будет управляющая компания обслуживанием заниматься также, да, то есть здесь будет управляющая компания, также будет на коттеджном поселке доверительное управление организовано. Вы можете до, в доверительное управление сдать нашей компании Vers, мы будем э, сдавать э, по ежемесячно в зависимости от того, где мы найдем самую выгодный, да, какой-то. Это вариант. о чем говорит, что здесь дома, к примеру, если вы хотите вложить свои деньги, но не постоянно жить, а там наездами. Вот, ну живете вы, к примеру, в центральной полосе России, ну там связывает школа, садики, работа вот здесь вы можете себе приобрести а, да. вот, а, ну я продолжу да. а вы можете себе приобрести а, как часть дома, так и полностью виллу а, Приобре, а, приезжайте наездами, отдыхайте а, а все остальное время отдали в доверительное управление компании и она вам еще до, за тот промежуток времени пока вы здесь не находитесь, приносит прибыль это очень а, выгодно ну, наверное, да. Все-таки будем подводить итоги. Коттеджный поселок, состоящий, сейчас уточню, у Павла. Вот, коттеджный поселок. Сколько у нас здесь домов? 17, да? 17, да. 17 домов. Вот Это у нас... Земля размежована, все на кадастре, поэтому э, обращайтесь, опять же, повторюсь, звоните, пишите по ценам на день звонка мы вам всю актуальную информацию будем давать, потому что я не могу в видео вам говорить цену, потому что, опять же, повторюсь, через какое-то время она, возможно, будет не актуальна. Цены растут, с каждой продажи э, части дома либо полностью виллы цена растет. Это Всегда так было, всегда так будет. Цена не стоит на месте в Сочи, поэтому здесь надо решать быстро. Решился, приехал, купил, чтобы не жалеть потом. Вот. Ну, и по традиции, ребята, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не подписан, звоните в колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Мы всегда с вами на связи. Телефон указан у нас на экране, внизу. Пишите, звоните. Всегда на связи. Всего доброго. Всего До доброго. Встречи. С вами был Вячеслав и Павел. Пойдем.